Всем привет! Вы на нашем канале SEO Quick и мы сегодня поговорим про то, как наращивать первые просмотры для роликов на YouTube. Скорее всего, у вас есть свой YouTube канал или вы хотите его развивать и вы планируете дать вашему ролику огромное количество просмотров в первые дни. Вот вы не знаете, как это сделать. Вы Вроде бы снимаете ролик, но у вас всего там 20 просмотров, 30 просмотров и они больше не идут. Что же делать? В этом видео я постараюсь детально рассказать все элементы про то, как нужно наращивать первые просмотры. Как мы знаем, основные факторы ранжирования в YouTube 2 – это новизна выпускаемого контента и соответствие контента поисковым запросам и ожиданиям. То есть YouTube ранжирует ваши ролики по поисковым запросам и ожиданиям. И у него есть свои внутренние факторы ранжирования, немного отличные от Гугла, не такие привычные, как в Google. Да, YouTube отдает приоритет, конечно же, новым роликам, новые ролики у него идут в приоритете, то есть если вы посмотрите яркий пример сейчас, вот, вот мы сейчас проверим в нашем YouTube, поищем любой поисковый запрос, выберем там, не знаю, пример, там Украина, к примеру, и посмотрим все ролики, в ней будет все иметь тег, новинка. Как вы видите, большая часть роликов имеет тот самый тег новинка, то есть приоритет отдается новым роликам. Вы можете заметить, что у некоторых роликов огромное количество просмотров, потому что они в теге вылихают первыми. Но обычно это каналы-миллионники. А что если у вас канал-миллионник? Вы можете попасть по тегам новинка? Да, можете, но по таким запросам очень есть высокая вероятность, что вы будете где-то внизу. Возьмем, допустим, какой-нибудь другой запрос, например, возьмем там э, Киев. И посмотрим вот здесь 6. О, много много много много просмотров как вы видите ну вот если уже листать гораздо ниже то можно найти ролики которые имеют тех новинка но запросы имеют все уже меньше и меньше хотя встречаются и миллионики. ну вот пожалуйста Том Круз прилетел на Киев переговоры с Зеленским 281 просмотр и при этом рядом 10 тысяч просмотров как вы видите но это уже не новинка то есть как вы видите, ролики и новинки, они, конечно, не гарант большого количества просмотров, но новинки получают приоритет в показе. Конечно же, сочетание новинки и сочетание большого количества просмотров, то есть большое количество подписчиков, это гарант того, что у ролика будет огромное количество просмотров. Но новинка это фактически шанс того, что ваш ролик выйдет первым в списке. То есть, если, например, вот вывести чисто ролики, которые вышли там за сегодня, вывести только новинки, то есть, чтобы мы увидим, что некоторые новинки имеют небольшое количество просмотров, при этом рядом могут быть новинки, которые могут иметь огромное количество просмотров. Ну, вот здесь всего один просмотр. Нет просмотров вообще еще, видите. То есть, в целом, вот ролики, которые вышли за сегодня, вот 13 тысяч просмотров. То есть, как видите, фактор ранжирования идет не по количеству просмотров, а по определенному показателю новизны и актуальности этих роликов. При этом количество просмотров не всегда является важным фактором. Но количество просмотров является важным фактором для ранжирования вашего канала в целом, для наращивания мускул, для наращивания подписчиков, и чем больше вас смотрят, тем лучше. Вот эти заветные просмотры нужно всегда нарастить. У Вас не так много методов для наращивания просмотров для видео, Первый метод это, конечно же, оптимизация ролика под поисковые запросы. Вы не можете продвинуть ролик, если изначально тема не популярна. Это факт. Если тема неинтересна, не популярна и она не генерирует трафик, вы, скорее всего, не сможете продвинуть этот ролик. Яркий пример, как проверить трафик запроса. Конечно же, можно его проверить банально в Яндекс.Вордстат. Если уже так банально говорить, можно проверить в Яндекс.Вордстат популярные запросы. Второй способ проверки, это, конечно же, планировщик ключевых слов. Оба метода относительные, они не говорят реальную статистику в YouTube. Более того, вы понимаете, что в YouTube еще важен важно понятие популярности, это трендовые запросы. Тренды, конечно, можно посмотреть легко в Google Trends. Для этого заходим в «Тренды Google». И можем проверить любой запрос в Google Trends изначально. Например, пишем, например, Том Круз. Смотрим, актуальна ли тема на сегодня. Да, ну точнее нет. В последнее время не популярна. Давайте посмотрим, как Том Круз, актер, популярен, допустим, в Украине. Пик популярности Тома Круза, как вы видите, держится ровно. То есть у него был, приходился на декабрь 2018 года и сейчас идет на спад. То есть, если мы возьмем, допустим, банально, планировщик ключевых слов, зайдем в него и попытаемся посмотреть. Так, так, так. Ага, старый планировщик уже больше не работает, поэтому нам нужен новый планировщик. Мы сейчас зайдем на новый планировщик ключевых слов и, конечно же, посмотрим. Ага, зайдем в наш Ad Ad Ad Ad AdWords аккаунт Итак, мы находимся в планировщике ключевых слов. Давайте проверим тренды любых из наших запросов и посмотрим их прогнозы. Допустим, Том Круз, давайте. Том Круз. Вот мы взяли эту тему и давайте проверим ее. Том Круз, популярность ну, никакая. Видимо, он не, не умеет. То есть вы видите, что вы не можете проверить даже популярность банального запроса Том Круз. Давайте посмотрим другие методы. Ага, как вы видите, Том Круз, вот популярность запросов, и вот и вот тренды. Вы можете увидеть, как меняются тренды в зависимости от времени суток, то есть от месяца. То есть при наведении вы можете увидеть, как с сентября семнадцатого года росла популярность той или иной тематики. То есть можно, в принципе, прогнозировать в ключевых слов тренды в Google AdWords и, соответственно, смотреть. То есть можно выбирать любую из тем, смотреть, как люди правильно ищут. Как вы видите, Том Круз фильм, популярность меньше. Хотя нет, Том Харди больше популярен. То есть вы можете, в принципе, проверить большую часть популярных актеров. То есть непосредственно здесь можно делать фильтры, например, можно поискать конкретно Том Круз. Текст ключевого слова, например. Текст ключевого слова содержит Том Круз. И посмотрим, собственно, все запросы, которые содержат слово Том Круз, можем посмотреть. И видим вот реальную статистику популярности разных запросов соответственно, если вы хотите снимать ролик про Тома Круза в данный момент на, на волне популярности, что он, допустим, приехал в Украину, вы можете снять любой из них, зная, что это его реальная популярность. И, как вы видите, она вот в какие-то моменты может падать. Какие-то запросы могут быть на тренде подъема, какие-то могут падать. Поэтому следите за этими пунктыками, потому что если запросы становятся менее популярны, трафика в них мало, вероятнее всего, что ваш ролик соберет меньше всего просмотров. Поэтому это очень важно, смотреть всегда популярность. Google Trends однозначно полезен тем, чтобы оценить в среднем популярность. Ну, например, мы возьмем э, банально сериал «Очень странные дела». Если вы решили вдруг снять обзор, допустим, банального сериала «Очень странные дела», вы можете увидеть тренд его популярности. Он приходится обычно на начало его сезона, когда он выходит, и потом начинает спадать. Соответственно, если вы решите вдруг снимать сериал в тот момент, когда тренд падает, и вот видите, он не начал расти, потому что анонсировали новый сезон. То есть очень важно следить за трендами. Тренды определяют пики популярности, когда ролики нужно снимать. То есть следить за трендами нужно. Нужно подписываться на тренды, нужно за ними следить тщательно. Потому что по факту тренды лучше рассматривать именно в перспективе там, в течение месяца. Потому что пики роста популярности, падения популярности, просто вы вот можете этот момент пропустить, когда он начинает набирать обороты. И в этот момент нужно уже снимать ролики, нужно за этим следить. Google Trends в этом плане оптимален для того, чтобы отследить вот эти растущие поп моменты популярности для съемок видео. Итак, мы уловили. Первый успех для того, чтобы ваш ролик набирал просмотры, он должен быть трафиковым и тематика должна быть в тренде. Не старайтесь снимать то, что не популярно. Например, если бы я захотел снять... Э, ролик про линкбилдинг и рассказал бы про арендные ссылки, я уверен, что меня бы не смотрели. Если вы читаете обратное, напишите в комментариях. Но по факту, вы бы не смотрели бы сейчас ролик про арендные биржи ссылок. Почему? Потому что они не популярны, они не востребованы и их тренд ушел. Почему бы не проверить? Давайте проверим. Биржа Sape в Google Trends. Смотрим. Sape.ru и смотрим. Ой, Он даже не знает. Sape .ru. Давайте допустим за 12 за последние пять лет, он так не знает, САПА, САПА, тема, хм. арендные ссылки, он даже не знает, арендные ссылки, поисковый запрос, хм. давайте весь мир, смотрите, видите, даже не популярна тема, он не знает эти данные, как вы видим, тренд был какое-то время в шестнадцатом году и потихонечку начал сползать. Давайте проверим Miralinks, мы видим, что за последние пять лет потихонечку рейтинг ее падает. Соответственно, Снимать ролики про биржи ссылок я бы не стал. Причина банального падения просто популярности. Также можно проверить трафик в Google AdWords и посмотреть реальный трафик, есть он или нет. Возможно его просто уже нет и вы на этой теме опоздали. То есть снимать про то, что нет смысла снимать, я не рекомендую. Следующий пункт это оптимизация вашего ролика под ключевые запросы. Если вы планируете продвигать ролик, вы должны оптимизировать ему ключевики. Я про это рассказывал в прошлом, сейчас покажу это своими руками, как это делается. Для того, чтобы свежий ролик набрал просмотры, вам нужно прописать ему обязательно теги и заголовки. И поехали, сейчас мы это сделаем. Зайдем в любой один из наших роликов. Заходим в творческую студию. Выбираем любое видео. Вот Яндекс Директ для новичков. Давайте вот мы с этим роликом и разберемся. Вот у нас есть описание. Яндекс Директ для новичков. Давайте проверим этот запрос. Яндекс Директ для новичков. Так, там круза нужно удалить. Угу. Яндекс Директ, Яндекс.Директ, Яндекс.Директ, настройка Яндекс.Директ. Как мы видим что самые популярные запросы в этой теме у google adwords давай добавим фильтры. и директ ключевое текст ключевого слова содержит директ директ яндекс директ яндекс настройка яндекс директ вот на пике популярности угу, угу, угу. Промокод Яндекс.Директ настройка Яндекс.Директ. Вот, собственно, берем вот этот ключ настройка Яндекс Яндекс.Директ. Первый наш ключ, который мы берем за основу: настройка Яндекс Директ. И смотрим из спектра ключевых слов, какие теги существуют. Как настроить Яндекс.Директ. Сама настройка Яндекс.Директ. Настройка Яндекс Директ самостоятельно. Для удобства ну, мы подсветим только там, где обучение яндекс директ яндекс директ с нуля яндекс директ настроить яндекс директ настройка яндекс директ настройка яндекс директа яндекс директ 2019 настрой яндекс директ директ обучение как вы видите нас яндекс директ самому яндекс директ 18 уже не надо яндекс директ видеокурс смотрим яндекс директ настройка учтите перестановка слов тоже очень важна яндекс директ смотрим яндекс дирекы Uh, и следим яндекс директ Бэм. даже до сих пор популярен у ну, мы здесь я яндекс директ яндекс директ новичку обучение яндекс директу яндекс директ основа как вы видите тегов уже много все я уже увидел что тегов стало много здесь можно смотреть на каждый тег который есть как его тренды популярность за 30 дней оценка конкуренции очень удобно плагин шикарен Поэтому давайте мы сейчас уберем какие-то ключи, которые нам не нужны, которые, возможно, попали по ошибке. Нам Наша цель, видите, один символ. Давайте какой-то вот этот вот уберем. RSI Yandex Yandex Yandex Yandex вот так ставим. И теперь берем, смотрим Яндекс как настроить Яндекс Директ для новичков. Обучение 2019. Обучение, обучение, обучение. Так, так, так, так. И теперь наша задача большую часть тегов обыграть в тексте. Вот наши все теги. Мы теперь на них смотрим и работаем с ним непосредственно. В этом видео я расскажу, как и наст как настроить Яндекс Директ самостоятельно учтите каждое слово обучение мы выносим отдельно здесь берем с нуля 2019 обязательно нужно обыграть в тексте обязательно то есть те все теги которые мы сейчас собрали настроить настрою э, настрою берем слова форма обучение у нас уже есть самому как вы видите, все эти слова, которые я выбрал, RSI, тут у нас встречается основы. То есть вот уникальные слова, которые нужно теперь обязательно сделать. Обучение Яндекс Яндекс.Директ, настройка поисковой рекламы и RSI. После этого видео курса вы сможете сможете самостоятельно здесь самостоятельно мы меняем на слово самому настроить себе рекламу в рекламном кабинете окей и вот наше слово теперь вот здесь мы сделаем актуален на 2019 год вот теперь после того, как мы сохраним этот ролик в тот момент, когда он будет выпущен он получит гораздо больше позиций почему? потому что я обыграл все теги так, мы его сейчас ага, вот мы сохранились ага, нужно убрать все-таки один тег теперь мы можем его сохранить Сейчас мы не видим реальные позиции, потому что этот ролик не загружен. Соответственно, когда он выйдет, эти позиции будут видны. Как вы видите, с тегами работать несложно. И очень важна связка тегов, заголовка и первых строк описания. Вот то, что вы видите в первом экране, это фактически вот эти слова, они и нужны для того, чтобы оптимизировать ваш ролик под запросы. Соответственно, если вы планируете продвигаться в YouTube, вы грамотно должны подобрать теги, которые имеют трафик, под них снять ролик. И самое важное сделать так, чтобы заголовок, первые строки описания и ваши теги соотносились друг с другом. То есть ролик должен быть про какую-то одну четкую тему. Никогда не пытайтесь распыляться и все втулить в одно видео. Хочется, конечно, увеличить хронометраж, но люди не любят смотреть видео про все. Их интересует одна узкая тема разжеванная до мелочей мы для этого смотрим обучающиеся видео информационные ролики новостные сюжеты нас интересует не дайджест а какая-то а разбор какой-то важной новости если мне нужна следующая новость я посмотрю следующую новость это особенность youtube в отличие от телевизора вы смотрите только то что хотите и youtube предлагает это поэтому очень важно старайтесь когда формируете свой контент затачивать этот ролик под конкретный запрос если вы рассказываете топ 5 популярных сервисов там для накручивания в youtube пожалуйста расскажите про эти 5 сервисов все за и против и почему именно вы их считаете если вы снимаете ролики так напишите в комментариях если вы снимаете ролики по другой системе тоже напишите в комментариях думаю нашей аудитории будет полезно услышать ваше мнение итак мы уяснили относительно того, что ролики должны быть заточены под трафиковые запросы и как их оптимизировать. Но вопрос, где брать эти заветные просмотры в первую минуту, если у вас нет подписчиков, если у вас нет канала привлечения. Вот вы нулевой канал, у которого мизер подписчиков, просто их нет. Например, что же тогда в таком случае делать? В таком случае вам нужно обязательно настраивать платную рекламу. Платную рекламу можно настроить двумя методами. Первый метод, который существует, это AdWords. AdWords в этом плане, конечно же, оптимален. И здесь он дает гораздо большое количество возможностей. Настройка видеорекламы в AdWords позволяет привлечь аудиторию официально в, на вашу рекламу. То есть вы можете не сильно заморачиваться и привести благодаря настройке рекламных кампаний просто трафик прямо из YouTube, при помощи самого сервиса youtube непосредственно на свой канал то есть если мы зайдем на наши видеокомпании, посмотрим как мы накручиваем рекламу можно посмотреть какие видео у нас работают и по каким видео мы получаем трафик то есть допустим мы возьмем диапазон за последние 7 дней вот мы сейчас активно начали раскручивать видео и можно посмотреть собственно какие ролики нам дают просмотры где наибольший коэффициент просмотров то есть, какие ролики у нас лучше всего работают. То есть, как вы видите, активно нужно вкладываться в AdWords и пиарить их. Выбирать разные методы, например, раскрутки ваших роликов. Если вы берете, например, ролик, вы должны учитывать InStream, Discovery и тому подобные. Методы привлечения трафика. InStream хорошо работает, если вы собрали огромный список каналов, на которых вы показываете свою рекламу. То есть и непосредственно на них можно откручиваться. Если вы посмотрите, допустим, таргетинги, там, допустим, ваших роликов, обязательно обращайте внимание, где показывается ваша реклама, на каких каналах ее видно. То есть, и, соответственно, если вы смотрите там, по своим местам размещения, тоже просматривайте, какие каналы вам дают больше всего просмотров и подписчиков. Очень важно следить за коэффициентом просмотров, за среднюю стоимостью просмотра. У некоторых каналов она может быть достаточно высокая. Ну, вот, например, некоторые каналы могут давать неплохие результаты. То есть, например, там название канала. То есть, эфир... э, так, у нас места размещения. мы Здесь можно отсортировать место размещения. Содержит, допустим, Стас быков Мы можем посмотреть. Сколько просмотров было на канале Стаса Быкова? Ага, а, странно, он что-то ничего не хочет у нас видеть. Хотя странно я только что его видел. Оригинально так видит так не видит то есть фактически настраивая свою рекламу вы можете настроить таргетинг на те площадки где вам интересно показываться и получать просмотры непосредственно оттуда что очень удобно потому что можно найти те самые каналы на которых больше всего вы ловите подписчиков просмотров то есть где хороший коэффициент конверсии здесь для этого удобства нужно выводить столбцы например можно сделать рекомендованные столбцы здесь вот по ютубу вот в частности так, процент просмотра видео и здесь вот наши конверсии подписчики должны выводиться раньше были сейчас их не видно доля вовлеченности раньше были подписчики теперь их просто нет Да, подпис подписки раньше выводилась сейчас не выводится но скорее всего мы будем выводить по такому показателю по среднему проценту просмотра, и можем просмотреть, где был наибольший просмотр видео, на каких каналах и на каких видео. То есть, можем посмотреть, какие ролики на каком канале давали наибольший процент просмотра то есть вы можете отсортировать те ролики которые досматривались до конца на каких каналах то есть например какой ролик на каком канале работает лучше можно отсечь все не нужно но смотрите очень важно за, за самим количеством чтобы количество было тоже достаточно большим и вливайте все средства в эти направления то есть соответственно когда вы будете делать подобную работу однозначно следите за этим показателем коэффициент просмотров стопроцентные просмотры и вовлеченность, вовлеченность аудитории однозначно нужно просматривать. И, конечно, среди, средняя за средней за просмотр, потому что средняя цена за просмотр может быть большой, может быть маленькой. Как вы видите, стоимость просмотра зависит от большинства факторов, разных факторов, в первую очередь конкуренции. И слишком низкая цена просмотра, есть очень высокая вероятность, что, скорее всего, в местах размещения вы показываетесь где-то на каком-то мусоре, типа как на мобильных приложениях, там может быть очень мало, либо на сайтах каких-то в качестве преролла, то есть что тоже нужно постоянно исключать. То есть, по факту, все сайты, мобильные приложения, кроме YouTube каналов, там я считаю, что это однозначно нужно убирать. Потому что вы рискуете ну, просто терять просмотры на пустом месте. Собственно, вот мы их берем, исключаем из компаний. Собственно, для того, чтобы на них не тратить все свои усилия. На будущее следите во дворце, где вы будете тратить свои. Денежки кровные, где вы ловите подписчиков, где вас не смотрят, следите за коэффициентом просмотра, обязательно, потому что в противном случае вы рискуете сливать деньги и не получать подписчиков. А реклама достаточно может обходиться дорого, и в этом плане однозначно я рекомендую, чтобы вы следили за коэффициентом просмотров, за средней ценой просмотра и процентом просмотра видео. Если ролик не после рекламы не просматривается на моем канале, вероятно, канал не целевой. И теперь поговорим про подводные камни дворца. У дворца есть серьезные подводные камни, которые возможно мало кто знает. Первый подводный камень это долгая модерация. Модерация некоторых роликов может занимать до суток. То есть, если вы можете залить рекламу вчера, сегодня она еще может не запуститься. Если вы залете рекламу в пятницу, в субботу, в воскресенье она не запустится. Она запустится в понедельник в конце дня. Яркий пример, вы можете вечно смотреть на вот эту картину, когда вы смотрите объявление в статусе и смотрите статус объявления, и вот здесь вы можете видеть на рассмотрении, то есть... Вот так вот на рассмотрении, вот здесь уже может быть несколько дней. И вы можете на это смотреть, писать техподдержку, они будут говорить вам, что да, мы стараемся, мы смотрим видео, но оно будет долго на рассмотрении. Это такая особенность, здесь долгая модерация. Второй момент, когда вы просчитываете стоимость каждого ролика, вы должны учитывать НДС. Стоимость рекламы, вы должны понимать, что в AdWords вы платите сначала за рекламу, а потом с вас списывается НДС. Поэтому все цифры, которые вы видите, уже сразу в уме добавляете 20% или какой у вас НДС, какой у вас аккаунт. Поэтому однозначно НДС нужно учитывать если вы тратите 4000 рублей, значит их 5. Учтите это, когда вы просчитываете расходы на свою рекламу. Счет за НДС приходит внезапно, вы смотрите на него круглыми глазами, но ну, это составная часть рекламы. То есть платите 5, а в итоге э, с вас списывается, там, допустим, 1000, и у вас остается там, там, чуть меньше 1000, и остается 4 с хвостиком на оставшуюся рекламу. Поэтому НДС нужно учитывать. Третий момент, он применен для России. Почему для России и в других странах этой, этой проблемы нет? Согласно российскому законодательству, любой видеоматериал должен со сохранять на себе возрастную метку. Это не возрастная метка в заголовке. Это не возрастная метка в описании, как иногда пишут там ролик там 18+, там, там такого плана 6+, 0+. Нет, к сожалению, это возрастная метка на протяжении всего видео. Что это значит? Это значит, что если вы планируете крутить свой ролик в рекламе, у вас должна быть вот такая миленькая-маленькая плашечка. То есть, если вы смотрите ролик, вы видите вот этот маленькую 18+. Она вот должна быть на протяжении всего ролика. То есть, в момент монтажа ролика вы должны поставить эту плашечку 18+, в уголочек. Если вы этого не сделаете, показы по России будут заблокированы. И вы можете хоть трижды объясняться тех Если у вас там эта плашечка плохо видно, если эта плашечка нечеткая, если эта плашечка замылена, вы не пройдете ручную модерацию и вам нужно будет перезаливать ролик. Вам нужно будет перемонтировать и перезаливать его. Это то, что вы должны знать. Плашка 18+ для российского YouTube рынка. Если вы планируете продвигаться по рекламе от Ваттвортс, обязательно. Она может быть некрасивой, может мозолить глаз, но она должна быть. Она должна быть в каком-то углу, вы ее поставьте, и она должна присутствовать. Это российское законодательство. Иначе у вас ничего не выйдет. Следующий фактор ранжирования, про который мы поговорим, который помогает ролику закрепиться и набрать просмотры, это, конечно же, время ролика. Про это все забывают, я со многими общаюсь с клиентами, и они иногда делают ролики, которые имеют слишком короткое время просмотра. Смотрите, обращаем внимание, что YouTube воспринимает ролики по-разному. То есть, по факту, чем короче ролик, тем больше нужно просмотров для того, чтобы он удержался. Для того, чтобы он попал в тренды, у него должно быть 50 тысяч просмотров, например, для России в частности. То есть, он должен брать 50 тысяч просмотров за короткий промежуток времени. И тогда он попадет в тренды. Ну, там он будет держаться в течение дня. Если вы умудритесь получить такое количество просмотров в первый период времени, вы можете попасть в тренды по определенной тематике, почему бы и нет. Но, а если у вас этого не получается, вы начинающий канал, вам тренды не светят. Вам светит, скорее всего, поисковая выдача релевантная видео и главная страница youtube это то откуда можно действительно брать первые просмотры и подписчики то есть для того чтобы попасть туда у вас должны быть ролики соответствовать определенным критериям короткие ролики однозначно в этом плане проваливаются. почему потому что их мало смотрят по единице времени на них нужно гораздо больше людей чтобы этот ролик посмотрели никто не будет его смотреть по 500 раз для этого он должен быть вирусным каким-то с приколом каким-то гэгом каким-то мемом но тогда он насобирает сотни тысяч просмотров там им поделятся его посмотрят своими друзьями то есть на одного человека посмотрят еще 20 его друзей потому что он будет разослан это называется вирусность но чаще всего мы смотрим не вирусные видео мы чаще всего смотрим обучающие видео информационные видео новостные видео развлекательные видео и в этом случае обычно мы редко делимся просмотренным контентом, мы чаще его просто смотрим, мы его находим и смотрим и редко делимся, мы можем его лайкать, прокомментировать, но мы не делимся. Мы делимся мемами, приколами, пушками, какими-то там шоковым контентом, но обычными роликами, которые имеют коммерческую направленность, там, информационную направленность, мы обычно не делимся. Поэтому ролик нужно, чтобы на одну единицу посетителя давал больше времени. И, как показывает мое исследование, смотрим, большая часть роликов имеют определенную длину хронометража. По запросу, допустим, запчасти авто, мы видим, что средний хронометраж достаточно длинный, больше 10 минут. Некоторые ролики, которые имеют огромное количество просмотров, имеют просмотры, имеют больше, большее время. То есть, как мы видим, где-то в среднем 12-15 минут. То есть, если мы возьмем, допустим, запрос SEO продвижения, и увидим, какая длина длина этих роликов. Видим 19 минут. То есть мы можем увидеть там, соответственно, ух, даже время не показывает, заглючил. Наверное, надо его обновить. Не справляется. То есть, если мы посмотрим на каждое видео из этого списка, они достаточно длинные. Это час 52, это наш ролик 23.38. То есть, если мы будем смотреть, а вот подгрузилось время: 25 минут, 35, минут, 23 минуты, час 30, 44 Так вот, для того, чтобы снимать ролики, вы должны снимать ролики среднего хронометража такого же, как оно и есть. То есть, если возьмем ролик, что работает в SEO, в SEO, возьмем этот запрос вы увидите, что есть два ролика по одному и тоже может ключу, но мой ролик ранжируется выше, чем ролик этого парня, потому что он длиннее он насобирал за ту единицу времени, сколько он вышел, гораздо больше просмотров, чем ролик этого парня собственно если вы посмотрите разницу между этими роликами, вы увидите, что в моем контенте он более свежий. Вы можете сказать, там круче монтаж. Нет, дело не в монтаже. Дело в том, что я в ролике рассказал более свежую информацию. Его ролик уже на год отстал. Я рассказал более свежую информацию, обновил ее. Соответственно, третий рецепт для того, чтобы снимать ролики, чтобы не набирали просмотры, снимайте ролики про то, что уже рассказали. Не бойтесь снимать про то, что уже сняли. Снимайте даже про то, что уже было рассказано. Просто снимайте про то, что рассказали несколько лет назад, год назад, где информация устарела, где к информации можно было присобачить, допустим, 2018 год, а вы уже снимаете актуальную информацию для 2019 года. Поэтому снимайте контент свежий, актуальный для данного периода времени. Гарантированно. Смотрите, этот ролик насобирал 70 тысяч просмотров. Мой ролик собирал уже почти 10% из этой суммы за 4 недели. То есть, если так подумать, он будет работать дальше, продвигаться этим же методом дальше, то он собирает еще больше просмотров. Что это значит? Это значит, что YouTube ранжирует такие ролики так же хорошо, так как и старые, которые занимают топ. И отдал приоритет моему новому ролику, так как он был в определенное время новинка, но так как его начали охотнее смотреть, чем старый ролик, старый сдвинулся. Поэтому нет такого понятия конкуренция в Ютубе. Снимайте свежее, снимайте свежую актуальную информацию, даже если вы знаете, что кто-то снял ролик лучше. Снимите вы лучше, снимите свежее, свежите интереснее. То есть постарайтесь поинтереснее рассказать. Если у вас есть YouTube канал, напишите в комментариях, как вы снимаете ролики, какой у вас канал, чем вы занимаетесь, как вы ищете идеи для новых роликов, поделитесь этим, будет очень интересно. Если же вы не знаете, как снимать, у вас творческий ступор, вы не знаете, что сказать, как подойти к съемке своего YouTube канала, тоже напишите, мы можем в комментариях вместе обсудить и выйти из сложной ситуации. Это очень важно, потому что молодым каналам очень трудно развиваться, они не знают, как снять первый ролик, как набрать первые просмотр, как набрать первую тысячу подписчиков, самое сложное первая тысяча подписчиков ее сложнее всего набрать, накручивать ничего не надо и теперь мы переходим ко второму виду способу получения просмотров это сервисы по посеву про сервисы по посеву можно найти множество информации в ютубе я в частности также в ютубе про них и нашел я не пользуюсь сервисами посева скорее всего может быть, попробую, расскажу свой обратный фидбэк, работает это или нет, на примере нашего канала. Так что следите за нами. Я думаю, в следующем ролике я расскажу результаты, как сработал посев. Покажу вам даже результаты, как мы это сделали. И на текущий момент сервисов для посева существует не так много. Сейчас мы по ним пройдемся. Из тех, которые я нашел, это VideoSeat. VideoSeat предлагает зарегистрироваться, рассказать аудитории и работать. В принципе, я про них узнал из сервисов YouTube, про него в принципе идут определенные хорошие рекомендации, возможно мы даже его попробуем и проверим, как он работает. То есть в целом в презентации можно будет посмотреть ее, как она работает. Ага. Здесь просто идет презентация самого сервиса самого кабинета без регистрации не увидеть ну жаль я бы хотел посмотреть его вживую изнутри то есть без регистрации так не посмотреть второй сервис Viboom аналогичный то есть для посева вы закидываете компании у них есть определенное сотрудничество с площадками да про viboom я слышал то есть размещаются посты в пабликах которые сотрудничают с сервисом Viboom, они получают определенные деньги которые вы платите сервис получает комиссию как оно работает, то есть ролик размещается в контенте, в, в ленте, то есть, соответственно, приролы, приролы, это что получается, просто YouTube. Я бы, в принципе, вот, пробовал бы вот этот формат, почему? Потому что неплохо на, при, размещать рекламу на пабликах, которые вас интересуют, то есть сотрудничать с пабликом, выбрать паблики и сотрудничать с ними напрямую. Не напрямую, а через биржу, Знаю, что не надо возиться с дополнительными оплатами, то есть, если вам два десятка пабликов, то нужно с каждым договариваться, тратить время, если сервис может сэкономить его по поводу следующих сервисов я вот собственно про него узнал вот на с, форуме Search Engines Guru вот под, про vBoom собственно говорят даже вот все говорят э, что vBoom неплохой не могу ничего сказать про vBoom попробую, если вы пользователь с обязательно мне напишите я буду рад услышать вашу обратную связь хорошая площадка, плохая, крутите вы свои ролики там, не крутите Поделитесь в комментариях, будет очень интересно услышать ваш фидбэк. Ну, наверное, попробуем два этих сервиса, и, либо один из них попробуем, как они работают, и дадим тоже свою оценку этих сервисов. Как вы видите, методов продвижения YouTube каналов не так много. Ну, еще есть такой третий вариант, конечно, если у вас есть сайт, большая email база, у вас есть трафик на вашем сайте, вы можете привлечь свой свою аудиторию непосредственно на ваш канал при помощи банально e-mail рассылки и банально push-уведомлений. Для того, чтобы воспользоваться сервисом push-уведомлений, вы можете использовать любой из них, например, тот же OneSignal или там а, любые другие из этих сервисов, для e-mail рассылок любой там MailChimp, MailGain, мы пользуемся MailGain в частности, кто-то пользуется MailChimp, и рассылайте свежевыходящий контент непосредственно напрямую вашей аудитории. Еще один способ доставки контента, это, конечно же, ваши паблики и ваши чат-каналы. Это телеграм-каналы, они должны быть достаточно раскручены, должна быть активная нативная аудитория, которая с вами активно общается, и рассылать вы можете сообщения непосредственно в телеграм-каналах и в публикуя публикациями в ваших соцсетях, в том же твиттере, в том же фейсбуке. И следует помнить, что нужно даже чуть-чуть помогать вашим публикациям, чуть-чуть их даже в рекламу кидать, чтобы они были видны. То есть на привлечение первых просмотров не так много сервисов. Есть Google AdWords, который дает просмотры, но вы помните, что они не дадут просмотры в первые дни выхода ролика. Никак не дадут, потому что модерация займет этот несчастный день. У вас есть посев, который можно в принципе запустить в момент выхода ролика, и он может дать просмотры в первые 24 часа. Мы попробуем, скажем свое мнение, как оно работает в принципе, выглядит очень вкусно, потому что можно зайти в паблики миллионики тема вашей тематики и покидать ваши ролики. Почему бы и нет? Ролики это лучше работают, чем платная реклама. Посев, допустим, платных ссылок сработает гораздо хуже, чем посев видеоролика. Это факт. Третий вариант. Конечно, вы можете сеять сами ручками крауд-маркетингом на форумах, но про, про первые просмотры 24 часа можно забыть, потому что у вас крауд-маркетологи тогда, получается, должны работать просто ночью, утром, днем и вечером, для того, чтобы это сработало успешно, чтобы вы быстро успевали свежезапубликованный ролик сразу кидать в работу. Если такие у вас есть, то вам повезло. Нет, ну, с форумами все довольно печально сейчас на данный момент. Они не так хорошо работают. И, собственно, я не могу сказать, что это очень успешный кейс с память роликами на форумах. Оно не так хорошо работает, соцсети в этом плане гораздо интереснее. Ну и, конечно же, это уведомления, это ваша наработанная аудитория, это пуш-уведомления, это e-mail рассылки, это работа с вашими каналами. И если у вас есть здесь базис, то вы можете действительно пропиарить ваши ролики в первый период. Первые 24 часа считаются золотыми для раскрутки ролика. Если в это время вас посмотрело наибольшее количество людей, ролик может выйти в тренды, ролик может э, дать, э, закрепиться надолго на первые 28 дней в топе. И потом возможно с него так и не вылезти и остаться там надолго. Если ролик вы сняли хороший, у него хорошее удержание. Я совсем забыл сказать, не снимайте ерунду. Снимайте ролики, которых хочется смотреть, которые... Хочется обсудить, который хочется обсудить в комментариях. Если вы снимаете ролики, а вас не смотрят, напишите в комментах, будет очень интересно, что не так. То есть, можем даже разобрать ваши ролики, посмотреть их, да, у вас будут просмотры. И дать вам мнение по вашим роликам прямо вместе сейчас, почему их не досматривать до конца. Если у вас еще возникли вопросы, обязательно спрашивайте меня, я на комментарии отвечаю. Также следите за нашими подкастами, мы одни из немногих в Рунете, которые ведут подкасты по SEO, продвижению и в контекстной рекламе, так что подпишитесь, ссылочки в описании. Не забывайте читать наш блог и до новых встреч!